И выберите утверждение верно характеризующие белки. Первое. При денатурации разрушается их вторичные и третичная структура. Да, действительно, денатурация это разрушение ну во первых, если существует, то четвертичная структуры белка, да, то есть когда образуется несколько глобул, они соединяются между собой. Если их нет, то разрушается вторичная и третичная структура, но никогда не разрушается первичная структура белка. То есть первый вариант нам подходит. Далее, биоретовая реакция определяет наличие бензольных колец в аминокислотных остатках. Нет, не совсем. Биоретовая реакция, она и является качественной реакцией, но на пептидные связи в абсолютно любых белках. Поэтому биоретовая реакция не определяет наличие бензольных колец, этот вариант нам не подходит. Третье. Подвергается гидролизу как кислой, так и в щелочной среде. Да, действительно, у белков могут быть несколько типов гидролиза. Может еще быть ферментативный гидролиз, гидролиз. В кислой среде, в щелочной среде, то есть этот вариант нам тоже подходит. Четвертое. Представляют собой хорошо растворимые в воде вещества. Что касается растворимости, она очень сильно э, зависит от конкретного белка. Одни белки растворимы хорошо в воде, другие нерастворимы в воде, третьи относительно растворимы. Поэтому абсолютно сказать, что они хорошо растворимы в воде нельзя. Какие-то да, какие-то нет. Пятое с помощью ксантапротеиновой реакции обнаруживают пептидные связи в молекуле. Тут тоже качественная реакция, но качественная реакция как раз таки на ароматические скажем так части в молекуле белков. Часто эта реакция проходит с азотной кислотой и в результате будет желтая окраска раствора, но она не на пептидные связи. То есть хотелось бы поменять между собой две вот эти характеристики качественных реакций. И последнее шестое, их макромолекулы построены из остатков альфа-аминокислот. Да, действительно альфа-аминокислоты, глицин, там филил, аланин и так далее, все они будут участвовать в образовании белковой молекулы.